Всем привет, меня зовут Михаил, сегодня будет видео про небольшое обновление столов Я не уверен в том, что такие столы выйдут в серию, но хотелось бы вам их показать Это интересный заказ, а также наш новый продукт, который будет интересен людям, которые занимаются мебелью и работают на выездных объектах Давай. Главной особенностью этой версии является его вес, то есть он очень легкий, удобный этот столик был изготовлен из 21 фонаря повторюсь так же как и все вот эти вот три стола это версия light но идет шаг 100 мм эта версия называется профессиональная вторая версия ну как видите здесь добавлены боковые треки для того чтобы можно было сделать либо под столик как я показывал в прошлом видео вот либо же зажимать какую-то заготовку вот. Эта версия уже идет у нас про 2 550 с двумя продольными т-треками. И также вот здесь врезаны боковые т-треки. Вот. Значит, здесь трек вклеен на эпоксидную смолу и прикручен в нескольких местах саморезами в столешницу. А вот здесь, здесь ситуация была немножко иначе, и мы приняли решение с заказчиком, чтобы в самом т-треке здесь нарезать резьбу и уже все это скрутить на винты вот, в принципе держится все хорошо все замечательно вот этот значит, трек у нас получается нерабочим мы сюда поставили линейку и потом вклеили здесь трек с торца то есть, как бы, ну, в принципе если человек будет использовать по каретке этот трек, то он будет его использовать либо с этой стороны, либо с этой либо же так допустим для фрезера так, значит, колесные базы у нас сделаны под систему хранения Festool. И еще человек заказал у нас вот такой вот параллельный упор. То есть такое мы делаем очень-очень-очень редко, потому что это занимает достаточно много времени. А теперь давайте перейдем к новинке и постараемся по максимуму раскрыть ее функционал и показать какой-то незаменимый помощник в нашем нелегком ремесле. Идейный вдохновитель это Евгений из города Кемерово Мастер, который придумал такую столешницу, проживает во Франции Его зовут Аслан Ссылочку на канал Аслана я оставлю в описании под этим видео Значит, столешница имеет двухшаговую перфорацию шагом 100 мм Здесь идет диаметр 20 мм А нижняя сторона у нас имеет 38 мм в диаметре Евгений неоднократно просил нас изготовить для него такое изделие, но с запуском серийного производства были кое-какие трудности. На данный момент эта проблема уже решена, и теперь вы можете приобрести данный продукт на территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья. Мы отклонились от размеров автора и немного поработали над ее компактностью. В принципе, глобальных изменений нет, на первый взгляд. Но столешница на данный момент имеет размер 700 70 мм на 405 мм с перфацией а, шаг каждые 100 мм также приняли решение а, открыть доступ к т к фиксатору систейнеров. А, при таких габаритах столешница с легкостью помещается а, в любой багажник автомобиля а, это даже немного больше чем половина верстака по весу я бы не сказал что она очень много весит она легкая, компактная вот, и удобна в транспортировке. Данный продукт будет полезен людям, которые работают с данными ящиками, то есть ящиками FES. Потому что ящики на самом деле очень удобные, вместительные и самое главное надежные. Такая столичница будет идеальным вариантом для людей, которые работают в маленьких квартирах, то есть в местах, где ограничено пространство, то есть где не повернуться, не развернулся, То есть вот это вот самый идеальный вариант. То есть реально бывают такие объекты, где ну, мастеру просто негде поставить верстак и полноценно работать. Поэтому как-то из положения выходить надо, а на коленях это делать не хочется. и очень удобно будет людям, которые занимаются монтажом дверей. Сейчас у меня здесь стоит 4 систенера, но повторюсь еще раз, то есть высоту вы можете сами регулировать, как вам удобно. Естественно, что это будет слишком высоко для меня лично, потому что я 1,78 м ростом. Но можно убрать один-два ящика и уже будет, скажем, то что надо. Ставили столешницу, закрепили и вполне можно работать. Опять же, допустим, если вы ставите двери или же работаете с мебелью, то есть э, ложить инструмент на пол, либо же на столы, стулья, то есть заказчика, ну, как бы, это не совсем удобно и не совсем правильно, то есть вы работаете, у вас должно быть хорошее место для того, чтобы выполнять э, с удовольствием свою работу, а когда, скажем так, Постоянно подбирать какой-то расходный материал, шуруповерт, полом, ну это не доставляет особого удовольствия. С таким помощником у вас все будет под рукой. Есть, необходим вам импакт, взяли, поработали импакт, поставили его сюда. Необходим какой-то расходный материал, без проблем, открыли ящик, взяли. Повторюсь еще раз, это самый идеальный вариант для людей, которым не хватает места на объекте то есть все узенько, все маленькое. и самое главное, что у вас все находится под рукой здесь, к примеру, у вас лежит один шуруповерт, здесь у вас находится еще какой-то расходный материал вот в нижнем системе у меня находится погружная отверстия если не надо будет выполнить какой-то раскрой, распилить что-то, я без проблем Просто переставлю ящик и, и достану ее оттуда. Вот, пожалуйста, минимум движений, но очень быстро организация рабочего места. Конечно, все это удобно катать по объекту на колесной базе. Но опять же, если у вас есть верстак. То есть, если у вас верстака нету, то, соответственно, и колеса вам не нужны. Придется это все переносить с места на место. не темы и хочу сделать небольшое объявление что в скором времени у нас будут разыгрываться вот эти сейс и еще пару ценных призов поэтому обязательно подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить это событие цены и импакт вот такая мелочевка вот, как бы, допустим я сейчас сделал нужную операцию в этом месте и мне надо переехать на другое место чтобы мне с собой этот ящик не носить потому что он мне там уже не нужен я его просто снимаю его в сторону а с собой беру шуруповерты в этом ящике у меня находится шуруповерт, а весь необходимый расходный материал винтики гаечки болтики там какие-то находятся у нас в этих состояниях вот столешница крепится очень легко у нее есть два вот таких зацепа и вот такой вот значит фиксатор из алюминия то есть это специально вытачивали подгоняли именно вот непосредственно под эту кнопку она ставится базами и просто потом фиксируется Сульцину можно использовать вот такие вот The World, это скажем, бюджетный вариант есть еще много других производителей и макита и Festoolovski положили заготовочку, зажали ее и спокойно сверлите, пилите режете, фрезеруете в общем все что вам угодно и самое главное, что это никуда не убежит потому что это уже все надежно зафиксировано с этой стороны здесь же можно закрепить антотреки, которые расположены по торцам столешницы, они служат для крепления заготовки именно в положении стоя Плоскость столешницы совпадает с плоскостью систейнера Ставим нашу заготовку, берем и Буквально за считанные секунды мы фиксируем нашу заготовку Она уже не упадет, мы можем с ней выполнять ту или иную операцию то есть Сверлить, если мебель собирать, допустим кромочку где-то подклеить Также можно положить наш материал и работать пилой можно и шину сюда вообще без проблем и по шине аккуратненько пилим, фрезеруем перед нашей командой стояла задача сделать изделие для вас, чтобы оно было по максимуму удобным чтобы вы меньше уставали на работе чтобы вам ваша работа приносила удовольствие ведь согласитесь намного удобнее работать, когда у вас все под рукой вам не надо уже лишний раз наклоняться на пол чтобы взять какой-то инструмент вот, Спокойненько. взяли поработали ее можно открывать полностью она абсолютно закреплена и никуда она не упадет Я думаю, что со своей задачей мы полностью справились. Клиент останется довольным. Он заказал 4 таких столешницы для себя и своих друзей. Ставьте класс к этому видео, если вам это было интересно. Если вам понравилось то, что мы сделали, пишите комментарии. Обязательно прислушаемся к вашим мнениям, отзывам. Но я думаю, что это еще не конечный результат. Столешница будет дорабатываться. Будут в нее вноситься изменения также. Попробуем сюда интегрировать уже и вкладыш. Но, скорее всего, вкладыш уже будет не с фанерной ставкой, а с металлической. Вашему вниманию представлен самый дорогой вариант. Это антискользящая ламинированная фанера связовского производства. Как многие знают, что это не самое дешевое удовольствие. Но вариант из простой фанеры имеет право на жизнь. И прекрасно справится также со своей задачей. Еще раз всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.